Привет, дорогие друзья, с вами Дэнни Фокс и новая рубрика «В разработке». В этой рубрике мы будем показывать, какую технику собирается водить War Thunder. И первая на очереди М5359 чехословацкая колесная ЗСУ. Поехали! М5359 Чехословацкая колесная ЗСУ, разработанная в конце 50-х годов на шасси грузовика ВЗ-3С. Машина станет новой зениткой среди рангов в дереве исследования бронетехники СССР в обновлении «Небесные стражи». М5359 ЗСУ СССР 4-го ранга. Особенностью данной машины ⁇ автоматические 30-миллиметровые пушки, магазинное питание, хорошая подвижность, но слабая защищенность. В 1948 году инженеры фирмы Брачков Бро начали разработку над новой буксируемой зенитной установкой. Первоначальный проект, который разрабатывался еще во время Второй мировой войны где германские армии еще развертывали свои войска. Зенитная установка успешно прошла испытания и в 1953 году встала на вооружение Чехословацкой армии под обозначением М-53. Однако примерно в это же время армии потребовалась самоходная зенитная установка, поэтому М-53 решили установить на модифицированное шасси грузовика «Прага», широко распространенного в то время. Зенитная системная установка была готова уже к 1959 году и поступила на вооружение под обозначением М-53-59 «Ящерка». Машина поставляла стороны Варшавского договора, а также иностранным покупателям, в частности, на Ближний Восток где М-53 использовалась во множестве военных конфликтов в составе вооруженных сил Ливии, Египта и Ирака. В War Thunder М-53-59 станет новой зенитной системной установкой четвертого ранга в линейке бронетехники СССР, в отличие от более мощной ЗСУ-57-2. Вооруженная новая зенитная парой автоматических 30-мм пушек на поворотной установке, Двухствольная 30-мм зенитная пушка с гидравлическим управлением может вращаться на 360 градусов. Имеет угол вертикального наведения от минус 10 до 85 градусов. Темп стрельбы составляет от 450 до 500 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность 150 выстрелов в минуту. У стандартной 30-мм пушки были патроны обоймы на 10 выстрелов когда на М5359 имеется два раздельных вертикальных магазина по 50 выстрелов каждый. Боекомплект составляет от 600 до 800 37 миллиметровых бронебойно-зажигательных и фугасных боеприпасов. Бронебойно-зажигательные боеприпасы с расстояния 500 метров пробивают 55 миллиметров броню и используются в основном для поражения наземной техники. Фугасные боеприпасы применяются главным образом против воздушных целей. Оба боеприпаса имеют дальнюю скорость 1000 метров в секунду. Эффективный огонь ведется по воздушным целям на дальности до 3 километров и максимальной высоте 6,5 километров. М5359 построен на шасси грузовика автомобиля Прага, который обеспечивает зенитные хорошие ходовые качества на твердых дорогах и несложный бездорожье, где она может разгоняться до скорости 60 км в час. Однако Колесная база с трудом преодолевает глубокий снег, грязь и песок, от которых по возможности надо держаться подальше. В отличие от гражданского грузовика, шасси М5953 имеет легкую противоосколочную защиту, которая может защитить от пулеметов винтовочного калибра в мелких осколках. Все прочие пули и снаряды без труда преодолеют скромную защиту М5359. И первые попадания будут выведены из строя стрелок, наводчик, рабочее место которого расположено выше всех и других членов экипажа. М-5359 с 30 миллиметровыми пусками появится в советских ангарах с выходом обновления «Небесной Стражи» и станет ограниченным переходом малокалиберной скорострельной БТРСЗД к неспешной, но сокрушительной ЗСУ-57-2. Держитесь в об обновлениях и рассказывайте нам свои впечатления о чистословацкой зенитки М-5359. Видео подошло к концу. Пишите в комментариях, что вы думаете о новой рубрике в разработке и новой зенитке М5359 СССР. Ну а с вами был Дэнни Фокс. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.